Все равно весь мир знает гамбург именно по Рипербану. Он сказал, гамбург никто не возьмет. Каждый, каждый пролет по Сан-Пауле это что-то запоминающееся. Люди, которые здесь живут, позиционируют себя не так, как гамбуржцы. А вот и пени, да. Я могу рассказать про площадь Битлз. попадаем в самый веселый самый интересный самый район этого города как называется Пойдем район сюда. где ты живешь а мы сюда сразу сворачиваем и сразу Паша заводит нас в интересный закуток здесь прекрасно что-то я хожу все время на работу ага. зелень все Сан-Паули это уникальное место на самом деле а, здесь живет народец он сам себя позиционирует как народец. И сколько бы э, тепорный, высокомерный гамбург не воротил свой нос от дурно пахнущего Сан-Паули, все равно весь мир знает Гамбург именно по Рипербану. Угу. Это первое. А вторая цитатка была. Уже одно то, что Адольф Гитлер недолюбливал Сан-Паулианеров. Говорит о том, что мы, в общем-то, хорошие люди. Вот Гитлер не то чтобы не долюбливал их, он просто на месте сан паули собирался воздвигнуть там есть бы был проект, короче, единственное, что ему помешало снести здесь все и поставить большие имперские здания. Единственное, что помешало война жрала деньги mm -hmm. вот меня заинтересовало то что люди которые здесь живут позиционируют себя не так как гамбуржцы для них гамбурцы это ханзиаты для них гамбург это город капиталист имперский пожирающий агрессивный а здесь живут хорошие, светлые, добрые, толерантные люди. Это совсем не казино. Прикинь, да. Прикинь, это, это не казино, это э, продуктовый магазин. Титьки. Горячие части. Птички тебе. Горячие питки. А тут... Тут раньше был что, публичный дом что Нет, это всегда был магазин, вот его просто, просто кто-то, кто-то решил а, его оформить под это дело, да, его стилизировали под рипербанк. Китс Беккер рай ух ты, класс. История Сан-Паули началась э, в 17 веке, когда в Гамбурге он там находится, мы сейчас, мы сейчас пройдем, я покажу, где начинал, начинался гамбург. Сан-Паули было за городской стеной. И когда в Гамбурге бабахнул капитализм, а он бабахнул в 17 веке, все, что хрипело, смердело, поняло, дымело, вот все вот эти производства капиталистические были выброшены просто за стену. Причем. Поскольку это за стеной, здесь нельзя было селиться людям. Но они селились. И поэтому первое население Сан-Паули это были нелегалы. Гамбург на это смотрел сквозь пальцы почему-то. О том, что здесь нельзя селиться, Сан-Паули узнали уже в 19 веке. Когда Гамбург попал под французскую оккупацию И в 13 году сюда подошли русские и шведские Русские и шведские, две, два корпуса сюда подошли, чтобы брать Гамбург Наполеон отправил командовать Гамбургом, сделал губернатор, он был или кто, я не знаю, военный. Ну, короче, человек с железными яйцами, маршал Даву, он сказал, Гамбург никто не возьмет. Что он сделал? Он поставил пушечки и разгромил все, что тут накапливалось за эти два за эти полтора века. Снес с лица земли, чтобы пушечкам простор было видно. И надо сказать, э, гамбург никто так и не решился штурмовать. Тогда Сан-Пауле типа пострадало первый раз. Быстро отстроились. В 16 по-моему, году, в 1816 году, в Гамбург пришел первый пароход. Даже где-то Даже где-то название английский. В Гамбург пришел первый пароход, и гамбургцы сразу поняли, это прекрасное изобретение цивилизации. Но! Оно дымит, смердит, и еще котел может рвануть, ну если что. В общем, чудо цивилизации было решено чудо цивилизации было решено перекинуть опять же за городскую стену и новый порт гамбург сделал вот здесь на ланусбрюке вот там прямо ну прям на эльбе да и с тех пор все морячки которые приходили в город гамбург а приходило много морячков и с тех пор они поднимались в начале сюда на этот район и откуда не возьмись Здесь появилась куча кабаков и публичных домов. Кабаки, дома... Спрос был, предложение не заставился долго ждать. Хамбургер это старое название сан паули До того, как его признали частью города, он тогда назывался пригород сан паули свое название он получил по церкви, по нашей многострадальной церкви, которая вот там стоит. А до этого вся вот эта вся вся, вся местность называлась э, гамбурской горкой. Потому что когда ты с Эльбы поднимаешься, ты поднимаешься, там прям горка. Вот здесь, на этой улице, засилие всяческих кнайп. А это мы должны еще. и как просто так. я уверен, что за каждой.. Тут уж не Кнайпочка, есть своя история. Но! Самое потрясающее, конечно, это мы туда вот сейчас зайдем, наверное, Цунгольдене Ханшуэ. Это самое грязное место сан пауле Пойдем? Пошли. Камера Я же привык, что Битлз – это ливерпульская четверка, а здесь шестерка, их здесь шесть. Я не знал о существовании Садклифф, и он пятый, пятый Битлз. Дело в том, что у барабанщика, вот смотри, А у барабанщика два названия. Потому что в Гамбург Битлз приехали с Питом Бестом, как барабанщиком. Он был... И, как люди подсчитали, знакомые, он проработал в Битлз больше, чем в Ринго Стар. Но когда они были в Гамбурге, это была, ну тогда никому не известная команда Лабухов. Они не, не здесь они работали, они не играли свою музыку. Здесь они правда написали свой первый хит, но вышел он в Англии. Это был их третий приезд. Они были э, три раза на гастролях в Гамбурге. Ребята, тут все пропитано этой группой. Они здесь сформировались, они их здесь, их здесь надрессировали. Я, я даже не Дрессировали их там. Потом мастерство они оттачивали вот там. Идея возникла в 1967 году, осуществилась в 1969. Короче, за два года здесь жил, он сейчас умер. Человек, которого называли э, король Сан-Паули. Ему в основном принадлежали здесь здания. Очень многие вот из этих зданий тупо принадлежат ему. И он отстроил там отель Хаппен Хамбург. Последние годы жизни он там провел. Он был миллионер и однажды город из-под тишка обратился к нему Просьбой Надо что-то делать с уличной проституцией, но это невозможно. Уличная проституция, она чем плоха? Как бы не то, что там она аморальная или что. Там проблема была в том, что они стоят, они снимают, э, девочка снимает квартиру, стоит на улице, заманивает клиентов, и они идут. И тут просто каждый подъезд, проходной двор для товарищей. С проблемой уличной проституции Гамбург бился с 17 века. Чего только не делали. Но это же порт. Ну куда ты от нее? Ну никак. А, а вот а, одна из моделей выхода из этой ситуации был вот он. Когда к нему обратились, его жена сказала. Если ты возьмешься за это дело, я разведусь. А он ее очень любил. Потом, по ходу, они поговорили с ней одну ночь, он рассказал, сколько это будет стоить. Она придумала дизайн, название, стиль. Сейчас это выглядит не так, он был тогда не, не розовым, но два года вот это здание было самым большим борделем Германии. Через два года в Кёльне появился бордель Паша. Девочки, надо трех клиентов обслужить, чтобы э, оплатить комнату. Уже потом она будет работать на себя. Но, походу все функционирует, все работает. Они так и не сдохли в пандемию. Ах, да, они сдохли в 80-е, когда грянул спит. Клиенты перес... совсем... И это здание было отдано, тогда это были не беженцы, переселенцы. Я знаю людей, которые здесь проводили, проводили первое время в Гамбурге, как необходимое жилье. Вот вон Потому что здесь коридорная система. В конце коридора есть кухня. Хайнскенш-плац. До сюда не доходят туристы. То есть толпа, она на Рипербане остается. А здесь живут те самые Сан-Паулианоры. В 1974 году Гамбург отказался от трамвайного общественного транспорта. Все было демонтировано, трамвай чук, трамвай шел прям вот так, через всю площадь. И пока ходил трамвай, ну, человек рассказывал, как бы, я читал. Он говорит, здесь такой трэш творился, здесь каждый вечер кто-то орал, кого-то убивали, блин, что-то тут, ну трэш, прям полный. Потом, говорит, убирают трамваи. И херакс. Мы такие все вместе. Вот это наш киоск. Мы там закупаемся. Садимся здесь на площадь. Пьем. Беседуем, общаемся, жизнь, любовь и серфинг. Ну, серфинг это я от себя, конечно, добавил. И это очень тихое место. Здесь прекрасное вот это вот еще вот заведение. Оно называется Калибри. Во времена нацистов это был это был это была штаб-квартира э, национал-социалистической партии. Когда прошла война и все это было запрещено, справедливость, кстати, запрещено. Это здание, не здание, а первый этаж. Отдали объединению калибри. Калибри это совсем левые, совсем толерантные. И теперь они рулят жизнью в Сан-Паули. И здесь у них своя как бы забегаловка без алкоголя. Здесь мы из проулка в Сан-Паули выплываем просто на простор. Речной волны. Вот она. Вот она, матушка Эльба. И вот здесь, да, мы сейчас видим простор. А Гамбург, а я говорил, что он капиталистический. Гамбург затеял как-то здесь построить три высотных здания. Причем одно жилое а два бюро. Офисные дома. И они бы, конечно, Гамбургу приносили большие доходы. Но, повторяюсь, здесь живет свой народец. И он сказал Гамбургу, не-не-не-не-не-не. не не У нас на Сан-Пауле очень мало зелени сказали Сан-Паулианеры Гамбургу мы бы здесь лучше поимели что-нибудь зеленое, какое-то место для встреч. Вот место для тусовок. Смотри, вот, вот они сидят. Красавцы. Но там подспудно была маленькая другая история. Вот в этом здании здесь находилась самая альтернативная э, э, сцена гамбурга сюда приходили играть всякие панки неформалы люди э, длинной воли и если бы здесь затеялось большое строительство то вот это культовое место было бы конечно снесено нафиг и сан паули сказали свое солидарное фи этому проекту потому что никто не хотел терять они отвоевали это место гольдена пудер остался на своем месте и сгорел в 2004 году благополучно как все в гамбурге делается есть место сгорело место сейчас его восстанавливают но это уже не то как бы не тот э, формат не тот формат все